Всем привет, сегодня 22 июня, как Настя нам подсказывает. Вот, мы едем на Волгу отдыхать. Тебя даже не видно сквозь стекло. Ты черная слишком. Вот. Сейчас поедем, короче, на Волгу купаться. Я взял подводный корпус, может, получится что-нибудь поснимать. Теперь видно. Теперь тебя видно, да. Залезь назад. Какие дела? Сейчас смотрел. Влог Филиппа Марвина, последний там, где он на скутере, скутер себе покупает. А, не Филипп Марвина смотрел. Ну, короче, одного из этих украинских блогеров. И я понял, что я очень легко перенимаю, короче, манеру речи, потому что я начал говорить, говорить почему-то, а не говорить. Ну, я так как бы не особо смотрю их влоги, потому что не скажу, что они мне очень-очень интересны. Я даже не подписан. А, ну, в рекомендованных выходит у них просто картиночки такие завлекающие все время там сломал мопед, разбил голову, убил человека, там, я не знаю, напился Ягуара до смерти. И поэтому как-то это привлекает посмотреть, на что они еще способны. Поэтому захожу. Прямо сейчас вот -вот упадет, да? Зачем Турция, когда есть Волга? Песок очень-очень горячий. Ну что, наконец-таки я все-таки выбрался из бетонных джунглей города. Тут вообще нормально, вон природа, птички поют, все шикарно, пляж песчаный, зачем вообще нужны какие-то турецкие зоны отдыха, когда у нас есть вон российские. Тут еще и вон шишечки валяются, березки, все дела. Не, ну конечно условий мало, там да, домики такие простецкие, кровати там как для детского лагеря, туалеты вон какие. Нет, ну понятно, что за улететь лететь никуда не надо, нормально. Конечно, ты отсюда, здесь ты полностью не отключишься, от каких-то там телефон тебя будет звонить, то есть ты же не за границей, да. Конечно, вот это минус, но все равно, если вот закрыли они нам Турцию и Египет, тут можно отдыхать, в принципе. В этом году я, конечно, хочу куда-нибудь на Бали, но пока кошелек у меня болит, как выздороветь, тогда поеду. Холодно-то как! Ноги опустил! смело на корабле плавать Это, как я Водитель, короче, нас подвел. Взял, перевернул. А так заметно сделает, вот такие. <с again> <с again> на, давайте, да, старт. А кто первый, добежит до моря, что ли? Раз, два, три!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 ты моя точка и бесконечность я знаю точно татуна вечно татуна вечно татуна вечно татуна вечно татуна вечно я пью бокарди это нокдаун тебя это свалит паливо паливо она против твоя мама не знает краски на краски теле, на теле. Иголки под кожей, да сколько же можно? Я не терплю, оружие то и смочи, Меня ты захочешь, днем или ночью? Я в тебя влетаю, медленно взявшиеся волосы. Мы не понимаем, что близко так космос мой. близко космос мой. Космос, близко так космос, космос, мой, космос, мой.